В отсутствии Сатоши Накамото, заменяет нам его. Это тот человек, с которым мы можем ассоциировать блокчейн-технологии вообще. Он повел все комьюнити вперед, реализовал вещи, которые не были реализованы до него, показал новое направление развития. Это смарт-контракты, это языки, которые могут выполнять произвольные операции на блокчейне. Это очень здорово и интересно. Давайте не будем тянуть, пригласим Виталика Бутерина и зададим ему интересующие нас вопросы. Привет. Так. Ну что, я готов слушать от всех вопросы. Да, давай. Да, привет, Саша. У Дао, говорится, был не очень хороший случай, его взломали. И, соответственно, какие э, выводы для себя, то есть, твоя команда сделала после вот такого эпизода с взломом Дао? Спасибо. что наша команда сделала после какого эпизода? Какие уроки вы для себя вынесли после того, как Дао взломали? Как потом хакер писал, что если вы меня будете там, преследовать, я все сделал законно, почитайте меморандум. Ну, Дао вот разделилось да? Да, привет. Теперь слушайте меня. Отлично. То есть какого хакера? Хакера в июне или хакера в сентябре? Честно говоря, я думаю... Слушай, я вот не знаком с ними. вот. Это Сергей или Артем? Ага, слушай, Тема. Да, то есть я думаю... Нет, я, конечно, в сентябре попозже. Дело в том, что в сущном взломали кошелек, да, то есть там разделение произошло, да, потом хардфорк и прочее. Какие, неважно, в июне или в сентябре, Uh -huh. Суть в том, что взломан, взломан говорит, определенный проект да, и какие уроки uh -huh. э, вынесла твоя команда из данного случая. То есть уроки в плане, что там первое, второе, третье, там, там по безопасности может усилили, может что-то еще подтянули. Ну, просто Интересно твое мнение. Да, то есть простой, конечно, ответ – это, это то, что безопасность важна, но что безопасность усилит. Но этот ответ, я думаю, все уже слышали, он чуть скучный. То есть я думаю, кроме этого было, конечно, еще несколько таких интерес, интересных, более, более детальных уроков. То есть... Один вот, например, это то, что я считаю, что факт, что у эфириума есть там не только одна имплементация, есть вот несколько разных клиентов, где каждый клиент сделан раз, раз, раз, разными людьми, разной командой. На самом деле, нашу сеть спасло. Да, то есть факт был, что... Было несколько случаев, где там, хакер смог сделать транзакции, которые я, не смог обработать. Но в это время все люди могли перейти на Пэрити, и Пэрити смог их обработать нормально. Потом были транзакции, которые Пэрити очень плохо обрабатывал, но там Get их обрабатывал нормально. То есть из-за этого, я думаю, вот сеть хотя бы смогла продолжать продвигаться, и это, я думаю, сильно, сильно помогло сети хотя бы, хотя бы прожить эти атаки. Второе — это то, что было много таких вот маленьких уроков о том, вот, как думать о том, там, какие фичи в протоколе могут быть опасными, какие могут быть менее опасными, какие виды там, а атак бывают. Да, то есть, например… Самая большая категория атак, которые использовали, это что мы называем квадратные атаки, где там, человек найдет какой-то способ, где там, делать, например, 100, 100 раз одну операцию, 100 раз другую операцию. Другую операцию. И получается, что там, чтобы результат рассчитать, нужно вот 100 на 100 умножить, и нужно там что-то сделать, делать 10 тысяч раз. То есть таких атак, на самом деле, было там было, там как, как минимум 5. И вот что мы поняли, это там сначала, что... Когда имплементируешь прям код клиента, то очень важно прям специально думать, что там, если операция стоит какое-то количество газа, то е это... Это на самом деле ли будет, что неважно, какие инпуты в эту операцию, эта операция ли займет максимальное какое количество микросекунд. Да? То есть, там, если, например, операция стоит 50 газа, то нужно, что, как программист у тебя, чтобы можно было тебе себе доказать, хотя бы как будто в голове, что эта операция, просчитать эту операцию максимально возьмет, например, там, 50 микросекунд. Да? То есть это это один момент, потом еще один, это то, что там, если, когда есть какие-то квадратные атаки, то еще одна вещь, что нас на самом деле спасло, это то, что у нас время между блоками очень маленькое, да. То есть почему это нас спасло? Потому что там, ну ладно, есть квадратные атаки, квадратная атака, например, тысяча на тысяча, но представим себе есть в каком-то параллельной вселенной, вселенной вместо того, что между блоками там 14 секунд, между блоками 10 минут. Но вот тогда каждый блок будет 50 раз больше, и квадратная атака вместо того, чтобы 1000 на 1000, бы 50 тысяч на 50 тысяч, и все наши проблемы были, были бы 50 раз хуже. И может быть, там, чтобы эм, все, на, чтобы, там сеть сохранить, нужно было просто там, было после этого там удалить очень много контрактов. Да? То есть вот это вот то есть факт, что там размер одной транзакции такой да, маленький, на самом деле нам очень сильно помогло. Да? И это на, на самом деле такой вот важный один пример, потому что даже, например, в биткоине, там люди сейчас там э, спорят, там нужно ли увеличить там размер блоков или нет. И там один из аргументов, который они вывозят, это то, что в биткоине сейчас и есть такие вот квадратные баги, что там можно сделать транзакции, где, чтобы ее обработать, нужно там что-то делать вот 100 умножить на 100. Да? И, то есть, там можно сделать транзакцию, которая теоретически клиента займет там одну минуту обработать. Но, то есть, одно решение, например, это просто там сделать максим… Там, если они не готовы понизить, например, время между блоками до минуты, то хотя бы сделать максимальный размер транзакции понизить до 100 килобайт. И сделать это, как правило, в протоколе. Да, то есть, как такая вот как такое вот правило, что там если чтобы все квадратные атаки решить, нужно всю работу разделить в такие вот маленькие куски, как и маленькие транзакции, это на самом деле такой вот хороший, хороший удобный принцип. Да? Потом есть вот. там. Ну, было много всяких там деталей о том, как правильно, правильно там обработать, в, обработать клиент, потом думать о том, как разные фичи протокола, как будто там друг друга вместе работают, потом там думать, то есть там, если есть там один обход, и если есть другой обход, не только думать там, там о первом и о втором отдельно, думать еще, как эти, эти две вещи могут взаимодействовать, если там какие-то там крайние, крайние случаи, если делать стоит то одновременно. Потом есть там нужно еще и думать там, о многих уровнях одновременно. Да? То есть, например, нужно думать не только про безопасность самой сети, а еще безопасность, например, о, там, о нетворка, например. Да? То есть есть еще есть возможность еще атаковать сеть тем, что послать много транзакций, так что большинство из этих транзакций, они просто там пройдут по всей сети, там, каждый компьютер загрузит, но не, они, эти транзакции просто никогда не, никогда не зайдут в сам блокчейн. Да, то есть о таких атаках тоже нужно думать. То есть кроме этого, там, то есть, что мы от этого потом, какие изменения в протоколе мы после этого сделали, я могу дожидать несколько примеров. Один пример то, что мы вот ограничили максимальный размер контракта до 24 килобайт. Почему? Потому что тогда знать, что если есть один обход, где этот один обход загружает, загружает целый код какого-то контракта, то вот есть ограничение на том, там, сколько, сколько ресурсов нужно, чтобы этот обход обработать. Да, то есть если будет потом в будущем возможность сделать контракт, у которого, у которого размер 500 килобайт, то это опять сделает dos атаки. То есть мы не хотим, чтобы это было возможно. Второе правило мы сделали это. Это вот это правило, что когда один контракт вызывает функцию другого контракта, то не может передать весь газ, а может только передать там, примерно 98,5% газа. Это, от этого есть две причины. Одна, чтобы там, полноценно решить, что один там, специфический вид атаки, где использует лимит количество раз контракт может другого контракта, друг, другого контракта использовать. И вторая причина это чтобы вот понизить это вот, вот этот вот максимум 1024 до более низкого максимума. То есть сейчас, например, там сделать программы, где там один контракт вызывает другого, вызывает третьего, вызывает четвертого, только можно до глубины, может быть где-то 300. До этого было 1024. То есть вот еще пример, да? То есть теперь, когда мы думаем о новых обходах, мы всегда там думаем, или даже хотя мы когда мы думаем о оптимизации клиента. Мы теперь фокусируемся больше не, не на то, что оптимизировать средний случай, а то, что оптимизировать самый худшие случаи. Потому что в среднем случае понятно, что там сеть сможет прожить даже и очень высокие газ-лимиты. Но нужно еще и думать, что там, если атакер выберет там самые худшие возможные комбинации транзакций, тогда сколько времени, времени займет там эти, эти транзакции обработать. Я думаю, это ответ, вот, вот эти вот все разные факторы вместе. Да. Да. Так, а, насколько мне известно, ошибка была в основном в языке Solidity. Виталик, что ты думаешь о том, как можно вот это вот предотвратить в дальнейшем? Именно да. какие-то разработческие ошибки? Такого плана. Потом тебя... um, то есть в плане Саленсии, там, ну то есть сначала было несколько атак, да, то есть, например, первое, что я только что отвечал, это вот ДОС атаки в сентябре, Ошибка потом в июне, которая была там в DAO. На самом деле я бы не сказал, что это не было бага в эфириуме, не было даже бага в Solidity, Это просто было, что был вот такой вот вид атаки, про который никто не думал. То есть это теоретически можно это решить тем, что добавить в Solidity компиляторы или добавить в там, среды обработки фичи, чтобы там дать людям предупреждение, если они что-то делают, что там, может довести до бага. То есть, такие решения мы уже начинаем вкладывать, То есть, мы уже начинаем вкладывать там, всякие там, предупреждения там, в компайлеры, предупреждения в ремиксы и все подобного, чтобы когда, ошибки, когда программисты пробуют делать какие-то паттерны, которые выглядят опасными, можно как предупредить и, и там, спросить, вот вы точно это хотите делать, вы не продумали все, все последствия. Это одна вещь. Потом, другая вещь, конечно, может думать о, о новых языках программирования. И здесь вот там, я знаю, что, например, Solidity тоже там уже начинает добавлять новые вещи тем, что, там, например, там, если в, в более старом, в будто чистом время, например, если там делишь, например, 5 на 0, ответ 0. В Solidity сейчас там, поменялось, что если делишь 5 на 0, просто будет ошибка что как будто выглядит более, более натурально. То есть это вот еще такой один пример. Потом, то есть потом еще есть люди, которые там экспериментируют делать свои языки. Да. Виталий, два вопроса. Первый вопрос касается Ethereum Enterprise. Mm -hmm. Собственно говоря, не кажется ли тебе, что это перерождение вот этой корды, и, собственно, туда пришли все те организации, по сути, которых должен был бы заменить криптографию и блокчейн? Это первый вопрос. Так, давай сначала отвечу, отвечу давай. первый, а потом спрашиваю второй. Ну, то есть я, конечно понимаю, что там есть много людей, которые говорят: что есть много даже аргументов, что там эти вот консорции между большими компаниями там, сначала, что даже идея приватных чинов просто бесполезна и не получится. И второе, что такие вот консорциумы очень просто могут там, терять деньги и ничего не довести. То есть я эту критику понимаю, и там я думаю, что с любым консорциумом есть, есть, есть такой шанс. Я бы сказал, что то, что. И Enterprise Ethereum Alliance, и другие там организации, компании, которые пробуют на Ethereum технологии такие такие вещи делать. Эм, преимущество, которое они имеют на, над другими платформами, это то, что у Ethereum сначала они все они все готовы держать стопроцентное компатибильитет между их системами и и публичным Ethereum с точки зрения разработки кода. Да. То есть что это значит? Значит, что если человек сделал контракт, человек сделал библиотеку для одной, то можно использовать данную систему, можно сразу использовать другой. Если там человек сделал какое-то там исследование и, и придумал какое-то решение, например, для конфиденциальности данной системы, можно сразу использовать да, другой. То есть вместо того, чтобы... Сделать, результат такой, что вместо того, чтобы сделать, пробовать делать свой такой частный девелопер-комьюнити с нуля, есть возможность вот так вот сотрудничать между компаниями и вот а, большая open source community комьюнити публи публичной сети. То есть это, я думаю, на самом деле важное преимущество и, и важная разница. Потом, ну есть просто еще фактор, что там эфириум как протокол сделан как такой вот более общий, чтобы его можно было сделать в очень многих, использовать в очень многих индустриях, в многих областях для очень многих применений, и то есть там вот и может быть, и есть там всякие какие-то финансовые применения, где люди будут делать более специализованные платформы, но количество применений блокчейна такое огромное, что там большинство из этих применений не будет никто, кто готов для того применения специализованную платформу делать. То есть что они могут использовать, но вот эфириум вот и есть общая платформа, которая можно прямо использовать для всего. То есть я думаю, эти... Большие компании там, интересуются эфиром частично, прямо потому что они вот понимают, что сначала иметь такую вот, общую платформу и иметь платформу, которая, где можно вот там, взаимодействовать и сотрудничать между между комьюнити публичного и между там комьюнити и Это вот два важных преимущества. Но, конечно, да, есть, есть возможность, что там Через какое-то время там, будет, будет понятно, что там, когда, например, технология публичного чайна еще будет продолжаться продвигаться, и то люди поймут, что там, либо стоит все на публичный чай перевести, или стоит просто сделать централизованные системы. Я На самом деле, я даже говорил с некоторыми компаниями в Алианте, там Есть даже некоторые компании, которые к этому будущему готовы. То есть это большой шансы будет что там они, что там через 3, через 3 5 пять лет вот они все обратно на публичный уч перейдет и преимущество то что они, потому что там девелопер экосистема реально одна, то немного время, которое будет использовано там на самом деле совсем не потеряется. то есть из-за этих причин я бы сказал я, я более оптимистично Второй. Спасибо, Виталий. Второй вопрос. Ну вот Сергей Иванов, в приветственном слове сравнил тебя с Сатоши. Твоя идея по поводу Proof of Stake. Да. Соответственно, не кажется ли тебе... Ну, Во-первых, ты, я так понимаю, заявил о том, что эфир переходит фактически на Proof of Stake, и он уже готов к этому, и переход мы, наверное, увидим в ближайшие несколько месяцев. Вот, а, не кажется ли тебе, что Proof of Stake, он, скажем так, бесконечно далек от того, что действительно писал Сатоши, и, по сути, Proof of Stake – это идея, на которой пытаются прокатиться, как некий такой хайп, те же самые участники Enterprise Ethereum, да, потому что, если mm -hmm. на этой базе будет реализован Proof of Stake, то это получится централизация в степени централизации. Я бы, сказ... я бы сказал, что сначала, я не сказал, что не говорил, что Proof of 100% готов. То, что я публично говорил, это то, что первый этап Proof of 75% готов. То есть, на самом деле, там мы уже делали много ресерча, много, много там математики, экономики, чтобы понять, что это все, как бы, чтобы, хотя в, внутри модели все как будто работает нормально, и, но все равно осталась работа до конца все доказать, до конца заимплементировать, потом протестировать потом уже перейдем на ProofStake через несколько этапов. То есть времени еще и осталось, осталось немало. То есть через несколько месяцев переход, начнется, я надеюсь, что начнется, но не знаю, что закончится. Потом в плане Сатоши я бы сказал, что... Я знаю, тут у разных людей есть различные мнения, но я сам считаю, что... Та вот главная идея Сатоши, которая вот такая, вот, вот самая крутая, самая важная, и вот почему биткоин, эм, это, так вот, у, у биткоина был такой успех, когда у всех этих вот там дигитал-каш проектов до, это, до этого не было успеха. Это, это не есть proof of work как алгоритм, это даже не есть децентрализованный консенсус, потому что там proof of work уже был 15 лет, децентрализованный консенсус был 15 лет. Я думаю, вот, главная такая вот идеология ⁇ это, это, это, это вот принцип, что можно сделать сети, где а, а, а, а, а, протокол сети поддержан одновременно и криптографией. И экономическими инцидивами, которые, где эти правила, этих эти экономических инцидивов написано прямо внутри правила самой сети. То есть я думаю, вот это вот такая вот, на самом деле, очень сложная такая вот философическая мысль, что там сеть, внутри сети, сеть, как, как часть своей работы, может сделать валюту, и потом валюта и сама и делает инцидивы, чтобы как будто поддерживать свою сеть. Да? То есть это даже выглядит как будто… как, как там, как, как вирус с точки зрения, что он может как будто поддерживать себя в контексте вот такого вот, э, другого организма. То есть я сам считаю, что то есть и Proof of Work, и Proof of Stake есть примеры э, этой вот идеологии. Потом я с точки зрения централизации, то есть сначала я, я совсем не видел никаких там enterprise-компаний, которые, которые сильно хотят перейти либо на Proof of Work или на Proof of Stake. Да? Те, которые хотят перейти на публичный чейн, они теоретически на то и то могут, они обычно думают прагматично. Те, которые там, хотят сделать правый chain, они обычно делают консортированные алгоритмы, где они выбирают там, 15 участников, и как будто каждому участнику дают там, доль, право, как будто голосовать и участвовать в консенсус-сети. То есть это совсем не то же самое, что проевстейк. Я бы сказал, что есть, конечно, есть рисковая централизация. Я бы сказал, что есть риска централизации и там, и там. То есть почему и там, и там? Потому что в Proof of stake, да, это правда, что если у тебя 10 раз больше монет, там, есть, у тебя, там доход твой будет 10 раз больше. Но в Proof of work, если у тебя 10 раз больше капитала, который ты вкладываешь, доход у тебя может быть 11 раз больше, потому что есть, есть там, экономия масштаба. То есть я, я бы сказал, что по воворке там риск централизации тоже есть. И как мы это увидели ну, и в биткоине, и в Эфире и в многих этих сетях там все равно такая ситуация, если там не, очень маленькое количество майнеров контролирует большинство сетей. То есть, я, я думаю, что на самом деле эта проблема, да, проблема да, совсем не просто, а, а, не просто обойти. Я бы... Как мы пробуем эту проблему обойти? Это то, что мы пробуем... Ну, то есть сначала очень сильно стараться дел, делать алгоритм, который максимально честный. То есть сделать алгоритм, где если у тебя 10 раз больше монет, твой э, доход 9 раз больше, это невозможно, потому что в такой системе человек, у которого 10 раз больше монет, просто сдел, разделит свои деньги в 10 раз и сделает 10 аккаунтов, и, каждый, и по каждому аккаунту заработает там, один раз монет и вместе э, заработает 10 раз больше монет. Но… Можно хотя бы очень сильно, там, очень сильно думать и сделать алгоритм, где если у тебя 10 раз больше монет, то там, день, день, деньги, которые ты получаешь, не будут 11 раз больше. Или например, еще можно сильно думать, что сделать алгоритмы, где даже если есть высокий уровень централизации, то нет инцентива даже одному централизованному агенту повредить сеть. Да, то есть это, например, главный принцип Каспера, то, что там, даже если, например, там 75% сети контролированы одним компьютером, все равно, да, этот компьютер может один раз вот сдел, там, заатаковать систему, сделать там, это, это, атаку 51% и вот, э, финализацию разбить. Но он это сделает один раз. Ну и ладно, там нужно, нужен будет хардфорк, чтобы там система опять продолжала жить. Но он, человек все равно там потеряет все свои деньги. И то есть если человек пробует там де, делать что-то, что вредит сети, то он деньги быстро потеряет, и остальные участники там уже, уже продолжат вести себя нормально. То есть принцип хотя бы у нас такой. Понятно. Спасибо. А можно вот еще буквально да. короткий вопрос. А вот твое экспертное мнение: э, mm -hmm. что ты думаешь о Родстоке? Ну, то есть, проект э, интересный, но я думаю, нужно еще понять, это такие вот системы ну, системы проекта, как сайчей, существует внутри какой security модели? Да, то есть, например, сначала существует в модели, что там биткоиновый Proof of Work будет продолжать работать. Потом существует в модели, что у Ростока, там, у них этот пик делается через федерацию, и нужно эту федерацию доверять. То есть нужно доверять, что там, 50% этой федерации не будут сотрудничать, чтобы, чтобы все деньги отнять. То есть если люди готовы принимать э э э эту вот, э модель безопасности, то, пожалуйста, готовы могут, могут использовать Woodstock. Если не готовы, то вот они могут использовать. Я бы сам сказал, что долгосрочно, я думаю, то есть Ethereum, понятно, перейдет на Proof-of-Stake, и я часто думаю, что там будет, есть, конечно, там часть комьюнити, которая так сильно просто их не любят и не доверяют, что они там хотят, что они ну, не что случится готовы там жить на какой-то профаборк сети и такие люди там я думаю классика их примет я думаю родсток их примет там другие системы, другие системы их примут и для этого рынка для этого рынок есть и я думаю понятно что там будут проекты которые этот рынок возьмут я думаю с этим нет проблем <соспособление> да Извините, пожалуйста, можно подождать, когда будет микрофончик? Коллеги, из, из, из из поднимайте. извините, пожалуйста, вопрос. можно прерву? Просто, чтобы не было неразберихи, чтобы каждый имел возможность задать микрофон, пожалуйста, поднимайте руки, Александр будет показывать, куда подойти, и наши волонтеры будут подходить с микрофончиком и, соответственно, передавать вам его, чтобы вы могли задать вопрос громко для всего зала. Виталий, а да. можно задать вопрос следующий? Как, на ваш взгляд, самое ближайшее будущее изменится под воздействием технологии блокчейна? А какие сектора экономики в первую очередь преобразятся и как это будет? Да. Может какие-то конкретные примеры приведете? Да. Спасибо. Я большое. Могу, при... могу подать один пример, который, я думаю, может сработать краткосрочно. Это вот сейчас есть уже много компаний, которые это проекта, которые интересуются концепцией цифровой собственности. То есть что это значит? Это то что вместо того, чтобы там держать твой как бы та был через там централизованные сервисы. То есть там вместо того, чтобы ты использовал там google или facebook или там всякие там местные альтернативы чтобы как как будто тв, э, как э, ну, э, твоя собственность чтобы там чтобы работать с всякими там онлайн сервисами идея что у человека там своя собственность человек сам ее будет контролировать и человек сам, там, то есть у человека будет там кошелек, и человек будет там, как будто сам контролировать доступ к своему аккаунту. Это не будет там, не, не будет, там никакая одна компания, которая эту всю систему, будет, систему будет руководить. И потом этот человек будет там сам держать свою частную информацию. Потом, если какая-то там организация хочет о человеке что-то сказать, например, если там человек хочет сказать, вот этот вот человек, например, я, я ему продал, я от него купил телефон, там телефон, дош телефон дошел до меня нормально, он вы выглядит как честный человек, или там если государство говорит, что там вот этот человек, там, например, граждан, он родился в этом, в этом году, то есть лю потом люди, органи люди организации, государство, компании там смогут о, о людях вот делать вот такие вот вот такие вот клеймы и потом человек это все будет держать в своем кошельке и если человек хочет потом взаимодействовать с каким-то сервисом то человек потом сможет эм, сначала там использовать свой аккаунт там сделать логин, потом если сервис какую-то информацию спрашивает то человек сам может выбрать и дать разрешение там какую свою личную информацию или какую там информацию которая там другие люди о нем рассказали это этому сервису передать и Получается, что, и, то есть, что получается от этого? Это сначала система, где собственность гораздо более децентрализованная, и где нет централизованных э, точек, где там, информация о огромном человек собрана. То есть гораздо, сначала гораздо меньше риска, что там какая-то есть централизованная точка, и эта точка либо, либо кто-то захочет, или там, компания, которая э, организует это все, решит информацию продать, или там информа правительство информа информации возьмет и станет использовать да, для, прич для причин, для которых никто не, никто не договорился, или там все подобное. Потом будет вот такая, что это еще сделает, это то, что сможет сильно разбить, там, я, я считаю, хотя бы много монополий на интернете. То есть как это сделает, там один простой пример, это то, что сейчас, я думаю, там, если у тебя есть, там, например, репутация на одном сервисе, то эта репутация, если ты хочешь перейти на какой-то конкурирующий сервис, как, конку, сер, как, на какого-то конкурента, то репутация твоя не переходит. Да? то есть, если, например, ты там, сначала очень, как водитель, очень долго водил для Убера, там у тебя очень много рейтингов, все тебя любят, потом ты решил, ну, вот этот Убер нечестный, мне там нечестная, мне там компания сильно не нравится, пусть я перейду на Лифт, ну вот репутация нужно начинать опять с нуля. Да? то есть. Если идея, и собственность, и репутация будет, будет дестарилизована, и не будет там, контролирована одним центральным сервисом, и будет это такая вот как будто сеть, где просто там есть сообщения, которые люди посылают а друг другу, есть блокчейн и все как будто вместе связано, то может будет гораздо быстрее там людям между, между разными сервисами передвигаться, сделать с рынки гораздо более конкурируемые, более честные. То есть это вот такая вот одна интересная идея, которые хотя бы, хотя бы мне нравится, и, и которые я интересуюсь. Потом есть еще, уже начинаются там всякие проек проекты в финансовом районе, то есть там начинают там люди, которые выпускают всякие валюты. Я сам считаю, что один, один очень важный такой блок, очень важная проект, категория проектов, которые нужно построить, это криптовалюты, у которых есть там стабиль стабильная стоимость. Потому что если есть такие валюты, сначала гораздо больше людей будут готовы участвовать в других крипто, крип, криптоприменениях. И второе, это то, что есть очень огромный набор криптоприменений, в которых даже не важно, что люди хотят, имеет стабильную валюту, очень необходимо. Я тут дам один простой пример: представим себе, ты продаешь мне телефон. Я, я продаю тебе телефон, и ты, например, мне платишь половину биткоина. Сейчас половина биткоина 600 долларов. Теперь вот я представь себе, что мы это делаем через, multi, через там мультисик-контракт, то есть через такой умный контракт, что там, чтобы там мне деньги получить, нужно, чтобы потом ты, потом ты договорился, что ты, что ты получил телефон, или чтобы там какой-то какой арбитратор договорился, что ты на самом деле телефон получил. Но ну вот проблема. Представь себе, ты вот пошлешь битко... там пол биткоина в эту систему, потом я подожду неделю. Потом будут два случая. Первый случай, если биткоин выросли до, до, до например, 900 долларов, тогда я пошлю телефон и возьму свои пол биткоина. Второй случай, что если биткоин э, упадет до 300 долларов, или с пол биткоина упадет до 300 долларов. В этом случае я могу просто сказать, э, денег не хватает, и я телефон не пошлю, и вот пусть я бери свои биткоины обратно. Да, то есть все идет по правилам ну, умного контракта, но ну, потому что стоимость криптовалюты очень сильно колебается, есть, вот так, э, есть возможность сделать вот такую вот атаку. Да? То есть получается, я беру деньги только если деньги стоят больше, чем телефон стоил, но и я не беру деньги только если деньги, стоят меньше, чем те, только если вот деньги понижаются так, чтобы они меньше, меньше, стоят меньше, чем телефон стоил. То есть, чтобы, например, предотвратить такой мохлеш, Нужно иметь э, умные контракты, где либо там количество там есть какой-то депозит который огромного размера, или где есть криптовалюта, где эта криптовалюта ста имеет стабильную стоимость. То есть тут вот я знаю, есть проект Maker, который пробует это делать в децентрализованном виде. Потом есть несколько банков, которые пробуют там выпускать всякие централизованные стабильные валюты. Потом есть несколько еще проектов. Я думаю, это все интересно как… Это все очень интересно и перспективно, как такой вот инструмент. Да? То есть, я думаю, когда, когда и будут стабильные криптовалюты, тогда уже люди могут начать думать, вот как на самом деле делать умные контракты, как внутри применениях, которые будут уже использовать э, э, э, ну, э, э, большие количество людей. Да? То есть, это такой вот еще один, один важный блок. Потом я бы сказал что я знаю уже есть это то что уже там есть всякие применения которые используют блокчейн просто что, там, чтобы там, верифицировать например что какой-то продукт он настоящий он и он не закопирован и он, и, то есть, и, он, и он не фальшивая копия то есть там например есть компания в америке Chronicle, которая это уже делает с обувью я думаю в следующем году уже будет таких компаний немало. Не то есть я думаю, что через следующие несколько лет вот начнет быть больше и больше таких вот маленьких примеров. И потом, пока технология продолжит улучшаться, и пока вся экосистема продолжит улучшаться, уже станет быть больше, больше и больше людей, которые будут как-то получать пользу от применения на блокчейне. Да. Да, да, да, Добрый вечер, Виталий. Меня зовут Андрей, я руководитель проектов, ну, мы видим проекты на блокчейне. Mm -hmm. Вопрос такой: вот сейчас в новостях очень много как бы информации по поводу э, SegWit или Bitcoin Unlimited. Вот, да. собственно, интересно, вот ну, как бы две версии: да, понятно, да, что да. говорят: либо это технический вопрос, либо это попытки спекулировать на курсе биткоина. Какой вот твой взгляд, и почему? Спасибо. Я бы сказал, что это там и не технический вопрос, и не и, и я тоже не доверяю. Я не теорию, что это все из-за денег. То есть я не, не доверяю теорию, что там люди это все делают просто, чтобы манипулировать цену. Я даже не доверяю теорию, что там это, Джихан это делает, чтобы там заработать больше денег на оптимизацию. Я считаю, что это просто там простая такая вот политическая борьба, где есть вот две страны, у которых есть совсем различные идеологии. То есть это реально совсем примерно то же самое, как американская политика. Да, то есть... Вот как будто мой взгляд, э, взгляд на ситуацию. Вы должны тогда спросить все-таки, что ты думаешь об Этериум-классике? Да, ну и что там? <свят> <свят> <свят> я бы... <свят> Ну, то есть, долгосрочно, я бы сказал, я бы просто повторил, что я сказал 10 минут назад, я бы сказал, что долгосрочная там перспектива, это то, что Ethereum перейдет на Proof-of-Stake, есть рынок людей, которые Proof-of-Stake так сильно не любят, и там будет какое-то количество людей, которые из этого там будут любить проекты, как Ethereum Classic, я думаю, еще и будут любить э, проекты там, как Rust и все подобное. То есть, я думаю, там рынка для этого не, необходимо будет. Да? Ну, то есть, сейчас я выглядит как там две комьюнити очень различные, и э, то есть… Наш, наш комьюнити делает свое, их комьюнити делает свое, и но ну, все нормально. Добрый день. В Шанхае была представлена mavi paper по масштабированию да. блокчейна. Вот хотелось бы знать, что изменилось с того момента, угу. какой план по шардированию, сколько да. транзакций в секунду может нам будет обрабатывать, угу. как изменится газ прайс. Хорошо. То oh, есть сначала там, это, это Move Paper um, описывала алгоритм, который мы вот называли consensus by bet. На самом деле мы где-то два месяца после этого мы там сделали внутренний workshop в Сингапуре между там, мной, Владом Замфиром и еще несколькими людьми. И мы в конце концов решили, что будет даже более правильно перейти на, на другой подход. То есть под... недостатки старого подхода были такие, что в конце спайбете, если ты поставил ставку на один чейн, но потом другой чейн выигрывает, то ты можешь, даже если ты невиновный, много денег потерять. Это первое. Второе. Если ты атакер, и если у тебя есть больше, чем 50% монет, то, что ты можешь делать, то, что ты можешь дать сети пойти в одно направление, и потом сам как будто перейти, использовать свою силу, перевести на другое направление, и так на самом, с низкой стоимостью заставить других людей а, а, потерять большое количество монет. То есть из-за таких, а, из таких причин, еще из-за других, мы там решили, что будет есть более умный подход. Более умный подход, который мы сейчас пробуем, это использовать а, алгоритмы, похожие к традиционной безотенфолтолеренс теории, то есть там похожие к… PBFT, похожие к Трандерминту и подобным. И что мы сделали, это мы вот... При, да, при, да, есть у нас вот а, аргумент, что можно любой алгоритм такого вида перевести в алгоритм, у которого есть, у которого есть экономическая безопасность. И, и то есть можно перевести, взять любой алгоритм, у которого есть свойство, что он работает, если две трети людей честные в алгоритм, который работает, и в любом случае, где он не работает, можно доказать, какая одна, какая одна треть э, э, участников мухлевала. Потом э, э, можно добавить экономику просто, потому что можно сказать, те, кто, те, кто мухлевали, и, э, можно просто от них отнять все деньги. То есть это вот подход, который, который мы уже, этот, уже сильно продвигаем. Мы потом в марте, наш один программист в Германии, UCH, сделал несколько автоматизированных доказательств, и доказал, что там и там базовый алгоритм, и еще более сложная версия базового алгоритма, где, где там валидаторы могут меняться, работает. И то, что у него есть эти, эти свойства. Да? То есть сейчас мы пробуем это вот все имплементировать, и вот это, вот, что мы пробуем уже, уже довести до того, как может работать на сети. То есть, какие изменения будут? Первый, то есть первый этап, который мы планируем, это такой более ограниченный, где есть proof-of-work цепь, но каждый сотый блок в proof of цепи, вокруг него есть консенсус, вокруг него там, валидаторы, которые, могут, которые там свой эфир вкладывают в контракт, могут, посыл могут посылать сообщения. И потом, если есть правильная ком комбинация сообщений, то… Этот блок считается, считается финализирован, и там клиенты, которые понимают правила proof of stake, могут, могут то принимать этот, этот блок как финализированный, То есть это вот То есть есть проворковая э, э, э, цепь, но блоки потом после этого вот так, вот так вот финализируются. То есть это вот, что мы пробуем делать. Как то есть потом э, газ. Э, Результат от этого, то есть там сначала там, расстояние, время между блоками не поменяется. В более долгосрочных версиях можно будет время между блоками еще и понизить, понизить может быть, там, в 2-3 раза, но это будет попозже. Потом… Есть там одна важная вещь, это то, что там количество эфира, которое нужно будет выпускать, сильно понизится, потому что там не нужно будет там стоп а, так так много денег давать майнерам, потому что такие алгоритмы. Первая версия, она даже даже если там есть там есть, атак, есть атаки на майнеров, она все равно может продолжаться. И потом вторая вещь, это то, что там в последней версии майнеров совсем не будет. С точки зрения газ прайса в Газпрайс будет из-за этого понижаться, потому что награды за блок будут понижаться. Из-за этого инцинтивы не, не включать транзакции тоже будут понижаться. То есть там вот есть чуть сложнее экономический аргумент, но там, теоретически пока блоки не полные, инцинтива не вкладывать транзакции в блоки будет, будет понижена. Потом… Um, с точки зрения масштабируемости, сам proof of stake, я думаю, не будет сильно повышать масштабируемость, потому что это просто там, изменение алгоритма. В более долгосрочном, вот думаем, думаем про этот вот, шардинг. То есть где мы там уже будет, блокчейн будет там, вместо того, чтобы быть, быть одна цепь, будет там много цепей, между этими всеми цепями можно будет, можно будет там говорить и взаимодействовать. И вот это вот это более долгосрочные планы, и вот это ты вот будет планы, которые будут очень сильно повышать количество транзакций, которые сеть может, может обрабатывать. Да. А, еще один вопрос про реальный бизнес. Я представляю компанию «Бубука». Uh -huh. Это оператор музыкального и видеоконтента для сетевых заведений, ну, разных магазинов, супермаркетов, ресторанов, кафе и так далее. А мы уже существуем на рынке больше трех лет, у нас полторы тысячи клиентов, 25 тысяч треков. Вопрос следующий. Мы собираемся развиваться в Европе и хотим это делать с использованием технологии блокчейн угу. для того чтобы повысить прозрачность авторских прав, авторских отчислений, снизить транзакционные издержки и так далее и тому подобное. Угу. Вопрос следующий. Каким образом можно было бы с вами посотрудничать в этом, то есть вот с реальным бизнесом? То есть мы, как Ethereum Foundation, организация, которая больше фокусируется на, на исследовании, на разработке кода. То есть у нас специализованной программы для сотрудничества с там, компаниями и организациями такого нет. То есть там есть неформальное сотрудничество, там, где мы, там, я и там, люди там, встречаются с компаниями, там, с государствами, там, с крупными, маленькими, и там чуть там даем советов, но такой более, более сильной программы нет. Если есть компании, которые хотят сотрудничать с существующей, с Ethereum Community, я бы порекомендовал найти какую-то там компанию в Community, чтобы эта компания, там, которая уже специализируется на технологии, которая, может быть, сможет тебя помочь. То есть, например, есть там Компании, как там, которые делают клиенты, скажем, как Пилите, например, Brainbot, потом второго-то компания ä, называется Нука, потом там Консенсус, еще несколько, то есть там пресечь эти эти все. И там может быть одна, если хочешь какое-то официальное партнерство, то одна из этих тоже сможет помочь. <связано> <связано> <связано> <связано> Ладно, это второе. Может, подойди вперед. Да, подойди вперед. Можно по-английски? Uh -huh. Да, можно по-английски. Назим Фаур, интерн, в ваз Как вы видите, в вашей опинии, возможности воплевать большую-скейку на эфире в будущем, особенно с挑戦ой to balance between the voter privacy and the transparent of the process? Thanks. Yeah. So I think that there are different kinds of voting and there are some voting applications where using a blockchain does make sense. So one example would be like voting in, uh, with uh, corporate shareholders trying to vote on directors or voting on resolutions. But there are other kinds of voting where doing it on a blockchain actually does have a lot of technical issues. So for example, if you want to vote, uh, like, use of elections to run a national election, then one of the problems that you run into is, uh, look, for, for voting in national elections, one property you really wants to have is something called coercion resistance. And what coercion resistance means is, first of all, you, do, you want your vote to be private, but also you, want your vote to, you do not even want to be able to prove who you voted for even if you wanted to. So even if I want to prove that I voted for some candidate, I should not be able to make a proof that someone else will believe. So the reason why this is important is because if you can make it make a proof of who you voted for, then it becomes very easy to sell your vote. And, you know, this would basically break democracy. So like because of this, you know, like vote doing a national election directly on a blockchain, in my opinion, is the, is, is not a is not a very good idea. But, you know, there are other kinds of voting where the, the security requirements are different and where it does make sense. На самом деле это вопрос анонимности, да, фактически. Да. То есть и какой сейчас статус анонимности анонимностью в Этериуме? Можешь немножко рассказать про да, это? В плане анонимности, чтобы там по-русски повторить ответ, это то, что там, что важно, это не только анонимность, а, а то, что даже если человек хочет доказать, для кого он голосовал, не, нужно было, чтобы невозможно ему доказать. Да, То есть это свойство, которое там даже у Zcash, например, нет. Но то есть в если ты хочешь доказать, что ты послал транзакцию к какому-то адресу, это можно сделать. Потому что там всегда можно хотя бы там раскрыть твой ключ, или даже хотя бы можно сделать еще один зерно-ноч-проф, который доказывает там, любой факт о том, что ты сделал. То есть это такая это необходимая проблема, я бы сказал, блокчейн-технология. То, что там количество, сама цель блокчейн-технологии, для чего она сделана, это тоже такую систему, где там доказательство того, что ты делал, оно, оно прям везде. Может, и там все, все, что ты хочешь доказать, ты можешь доказать. И это вот не, не подходит к там, целям там, на, на государственных выборов. Но в плане конфиденциальной тех, технологии конфиденциальности, у нас вот есть план в Метрополисе добавить прекомпил, чтобы там делать несколько клипографических операций. И из, из этих клипографических операций можно будет делать там несколько видов э, технологий, чтобы улучшить э, конфиденциальность. То есть там самая крутая, это вот, что называется Zero Knowledge Proof. Это где можно там, совсем доказать все, что хочешь о э, своей частной информации. И, и в, в этом процессе ничего другого о своей частной информации не сказать. То есть это технология, которая в Зикеши использует, и вот э, Z, э, команда ZKES нам вот. Э... Мы с ними сотрудничаем, сотрудничаем и вот они с нами работали, чтобы эм, эту технологию заинтегрировать в эфириум. То есть как это выглядит, то, что в Метрополисе будут вот эти вот прикомпайлы для операций, и потом можно будет написать умные контракты, где умные контракты эти операции используют, и где умные контракты имплементируют, там, например, верификация зерноводж-пруфов, можно заимплементировать систему, которые похожи на Zcash и все подобное. Раз-два. Станислав. Виталик, скажи, пожалуйста, при переходе на Proof of Stake, какие ожидаемые требования к мастернодам, сколько монет, какие мощности потребуются? Есть такая информация? Да, то есть, чтобы стать валидатором, то есть, там, сначала то есть, вы, по расчетам выглядит, что там около, хотя бы в первой версии, там, около тысячи эфиров или где-то там в каком-то количестве нужно, нужно будет, чтобы быть, прибыль, чтобы быть прибыльным. То есть, почему нужны такие ограничения? Потому что в таких алгоритмах, если там, дать любому человеку даже с одной единицей э, уч участвовать, то там, может быть, будет миллион участников, и, значит там, потому что каждый цикл алгоритма есть там, каждые 20 минут, нужно будет каждые 20 минут там, обрабатывать там, миллион транзакций. эта система поддерживать не может. То есть, краткосрочно, если у тебя там есть больше, чем примерно эфиров, ты можешь участвовать. Если есть меньше, то есть там несколько подходов, где можешь сделать там децентрализованные стейкполы и можно участвовать там как часть децентрализованного стейкпола. Более долгосрочно, когда мы сделаем шардинг, тогда будет еще и более демократизированное, будет гораздо, будет еще и больше количество, количество эфиров, которые нужно будет, чтобы участвовать, будет и будет гораздо более понизано. Uh -huh. Виталий, yeah. Меня зовут Игорь Хмель, основатель компании Bankex. Мы делаем а, токенизацию банковских активов. Uh -huh. И а, мы блокчейн-агностик, а, мы работаем с разными, собственно, блокчейн относимся как API. Uh -huh. И, а, соответственно, у нас задачка – это чтобы работать с разными системами, какие бы они ни были. То есть мы следуем за теми, кто банки. Да. Вот посоветуете ли вы дождаться, когда появится какое-то решение, которое делает кросс-блокчейн-система типа космоса, или э, делать это самим? В плане кросс-блокчейн-систем там есть несколько подходов. Один это вот есть система, как... Как, например, BTC-Relay, что мы, напис... что мы сделали, с консенсусом сделали в прошлом году, где там можно. Это система, которая уже существует, где можно внутри умного контракта на эфире читать биткоиновый блокчейн. И то есть так вот можно сделать это применение, где там одна часть случается на биткоине одна часть случается на эфире. Это вот одна возможность. Потом есть еще одна технология, называется там, hash, hash time lock где можно с гораздо более простой технологией, гораздо более простой криптографией, делать системы, где одно, одно, одно событие случается на одном блокчейне, только если другое событие случается на другом блокчейне. И, то есть, так, и таким подходом можно делать Exchange, можно делать практически все. Я уже знаю, есть там несколько проектов, которые пробуют такую технологию использовать, чтобы делать вот лайнер-нетворки, которые работают как будто и на биткоин и на Ethereum, и которые могут там очень быстро изменять монеты с одной цепи на другую. То есть это уже есть, есть что люди зарабатывают. Я бы порекомендовал сначала поисследовать то, что есть. Может быть, даже поговорить с командами. Если, если нет ничего, что вы уже можете использовать, то только тогда уже можете думать там, сделать свое. Но лучше сначала там, поговорить с людьми, посмотреть. Может быть, задача там уже 80% решена. Так. Олег, да. добрый вечер. Меня зовут Дмитрий. Вопрос. Два вопроса. Первый связан с перспективами использования блокчейна на государственном уровне. <соцентричный> как вы оцениваете эти перспективы? В частности, Россия. Да, проходит, есть непроверенная информация, что Россия заинтересована в создании криптовалюты государственного статуса. А второй вопрос... Сейчас, я сначала отвечу первый. Да. Первый, я бы сказал, что сначала есть уже немало там, государств, которые уже думают об блокчейне прогрессивно и которые уже начинают там, думать о том, как экспериментировать, чтобы технологии внутри использовать. То есть, например, там, Центробанк Англии, они уже в прошлом году там, начали делать даже эксперименты на над эфиримом, начали думать, сделали там, очень длинный white paper про концепцию э э э от Центробанка выпущенной криптовалюты. Потом еще несколько там, исследований они сделали. Потом там, в Эстонии там, люди думают очень продвинутые тесты. Дум... Есть там уже вот этот проект, который там, интегрирует их вот, и резинции, и сертификаты, чтобы можно было там, подписи, которые там, внутри резинции системы сделаны, чтобы можно было их верифицировать внутри эфириума. То есть это уже есть, уже было год. Потом есть там… Всякие другие правительства, которые хотя, которые хотя бы там исследуют, которые там ду просто думают о технологии. В русском я знаю, что там в Сатербанке тоже есть этот вот проект MasterChain, где они вот тоже пробует там, сделать вот этот цепь между они, центробанком и некоторыми большими банками, чтобы там между ними всякие, там, сначала там обрабатывать там points, потом думать о каких-то там цифровых рублях, и потом, и потом вот и, идти от этого. То есть это вот проект, я знаю, уже есть. Потом в нефинансовых районах, я знаю там государство которое интересуется там приключить блокчейн к цифровой собственности то есть там если будет вот такая вот эта система детализованной собственности о которой я говорил то есть там и там детализованные то будет возможность что там правительство сможет ну, то есть, там сможет и участвовать в этой системе и им может быть даже эта система понравится потому что это им очень сильно понизит стоимость и теоретически повысят возможность там, их, их, их системы в более большом количестве эм, областях использовать. То есть этого тоже есть. Потом там есть... Эм, государства, которое там думают про всякие такие более маленькие применения, там, как э, всякие там, внутренние транзакции внутри, внутри правительства, там, про проверять и всего подобного. То есть я знаю, что там есть люди, которые этим интересуются, я знаю, что есть люди, которые это расследуют. Но там понятно одновременно, что, конечно, там больш любые большие организации очень медленнее. Там сколько времени нужно будет, чтобы это дошло до там, большого масштаба, это я пока не знаю. Благодарю. И второй вопрос связан с а, недавно стартанувшим ICO проекта Humanic. Uh -huh. Хотелось бы узнать ваше мнение вообще о диалоге этого проекта и, ну, в общем, о перспективах его развития, на ваш взгляд. Спасибо. Да, то есть, как я понимаю, что они пробуют делать, это как будто чуть похоже на то, что там AuroraCoin и все и подобные проекты пробовали делать. Это вот сделать криптовалюту, где потом каждому человеку дать какое-то количество монет. Это принцип такой, что там если так делать, то сначала можно делать криптовалюту, которая более честная, и потом там, привлечь людей, у которых, которые сейчас там очень бедные. И второе, это то, что так можно гораздо проще сделать network эффект то есть потом почему AuroraCoin не сработал да, с Aurora Coin такой же проект только он был внутри Исландии он не сработал потому что люди взяли свои монеты и потом просто сразу их продали и убежали да то есть не было никакой пользы там, остаться, остаться в системе то есть как я понимаю я там с ними на самом деле говорил сегодня утром они там рассказали у них есть интересная система где они там не, не только дают деньги сразу они там деньги дают по этапам и даже там дают инциденты продолжать участвовать в этой системе то есть, если это все сработает, может быть, и, может быть, и будет интересно, может быть, посмотрим. Но все равно я бы сказал, что там, сделать новую криптовалюту и там, сделать так, чтобы новая криптовалюта дошла до такой большой ценности это, – это, это и не простое дело. Но посмотрим, конечно. Там, желаем команде успеха. А что ты думаешь вообще о волне SEO и вообще об ICO как средстве привлечения средств на проект? Будет это развиваться или как, куда, в какую-то сторону это пойдет? Что будет развиваться? Асил, сама схема асил. Что с ним да, будет дальше? я думаю, асил и будет продолжаться. То есть, пробл... конечно, есть там много, есть много преимуществ асила сначала. Да, то есть это реально там до криптовалют там была очень большая проблема в софтверной индустрии то, что там проекты open source -то монетизировать супер сложно. И там вот в 2014 году была вот такая вот известная бага, и потом, называется, да, и потом нашли, что одна из причин в бага, то, что там это была бага в, в OpenSSL, и у OpenSSL там бюджет очень маленький, и даже и не важно, что этот проект используется там миллион долларовыми компаниями, сам бюджет там несколько тысяч долларов и только два человека, то есть… Есть вот такой просто факт, что если есть софторные проекты, которые, делают, там, у которые, которые придают маленькую пользу ну, огромное, количество, огромное количество людей, то финансировать их очень сложно. И очень часто будет недостаток. Но ну, теперь вот что криптовалюты делают, это то, что они дают возможность сделать блокчейн-проект, где прямо внутри самом проекте, есть внутри самом протоколе, есть схема, чтобы протокол монетизировать. То есть это сильно отличается от других моделей. Да? То есть, например, есть модель, что там есть компания как Google, и Google просто решает, ну вот, что, потому что там мы как компания зависимая на интернет, если мы сделаем интернет лучше, то это поможет нам. То есть мы давай-ка пусть еще там, бесплатно сделаем Android и бесплатно, бесплатно сделаем Chrome. да. То есть это одна теория. Но проблема такой теории – это то, что инцинктива сделать протокол все равно неполноценно связана с самом протоколом. Она, она связана со другими инициативами которые у компании есть. Теперь вот здесь вот есть такая вот новая мысль, что вот теперь прямо внутри протокола есть своя монетизация. И это, я считаю, это сильное преимущество. Это тоже, и, и понятно, почему там много проектов это используют. Но с другой стороны, там, я считаю, что сейчас есть много ico проектов которые… Просто, к которым на самом деле совсем нет пользы иметь внутреннюю монету, и они просто как-то монету пробуют добавить, неважно, если там есть польза или нет польза, просто потому что они знают, что если есть внутренняя монета, то они могут на внутренней монете заработать деньги. Такие проекты мне не очень нравятся. То есть это... Но с другой стороны я понимаю, что там если так не делать, то там есть все равно сложность, как по-другому заработать деньги. То есть я думаю… Продолжать думать, там, как монетизировать проекты внутри криптоэкосистемы это все равно важная проблема. И это задача, о которой, я думаю, нужно нам, нам всем продолжать думать. Потом есть момент, что, там, я думаю, там, способы, как делать ICO, можно, есть там, возможность для, для инновации, которые, которые сейчас там, вижу не очень много. То есть я там, что, что сейчас боюсь, это то, что там люди нашли одну формулу, где эта формула так нормально работает, и они вот, -вот эту формулу используют до бесконечности, и вот и все. То есть на самом деле скучно. Да? То есть, я считаю, что там, чем эфириум и смарт-контракты интересны, это то, что есть бесконечная возможность делать много разных видов как будто там форматов, для таких, для таких вот для запусков проектов, где там можно сделать ICO, а может сделать ICO с разными правилами, можно сделать ICO, где у участников есть право контролировать деньги, может сделать там. ICO, где там у участников есть какие другие права. Можно сделать ICO, который идет прямо в умный контракт, где там есть какое-то количество арбитратов, которые только продолжают давать деньги, если там, программисты проекта продолжают, на самом деле продолжают все обрабатывать. То есть там есть даже там эксперименты, как, например, то, что Гносс сделает, где они вместо того, чтобы там делать там, один valuation и один кап, они вот, делают крутую, такую, очень интересную схему, где там цена а, а, токена, который они продают, там, медленно понижается. То есть там начинается очень высоко, и потом понижается и идея, что там когда-то дойдет, дойдет до баланса, где там а, рын, а спрос от рынка равняется предложению. предложению. И вот это вот, например, я считаю супер интересный эксперимент. И я вот такие, такие вот эксперименты, чтобы, вот, чтобы люди делали так, так, больше вот таких вот разных экспериментов, сильно поддерживаю. То есть я думаю, что там, что мне хочется видеть, это вот больше, чтобы люди больше думали, какие проблемы сейчас и в существующих ICO, и даже в способах, как в подходах, которые там, люди используют, чтобы начинать проекты в более а, традиционных контекстах. Думать, какие проблемы, думать, как можно использовать там технологии, умные контракты, чтобы эти проблемы решать или эти проблемы уменьшать, и вот пробовать эксперименты. То есть если, это, если этого будет больше, то, я думаю, будет совсем круто. Так. Поднимите руку. Добрый день. Да, хочу задать вопрос. Во-первых, спасибо за мероприятие, за предыдущие вопросы. Хочу уточнить. Вообще общая философия эфириума, вот децентрализованная парадигма, она как дальше будет воздействовать не только на экономику, но и на право, на государство. Ну вот, мне интересно ваше мнение. Да, то есть я бы, я бы сказал, что там сейчас там проекты, которые, которые работают на этой на самом деле работает до такой децентрализованной парадигмы, пока и очень мало. Да, то есть, пока есть много людей, которые думают, есть много людей, которые пробуют эксперименты, но таких сильных больших успехов нет. Но хочется верить, что там через несколько лет там, не, хотя бы несколько из этих эксперим экспериментов получится. И я думаю, что если получится, то вот может на самом деле очень много индустрии очень а, сильно поменять. Да? То есть можно подумать, там, вместо того, чтобы, там, всю, нап вещь, например, страховку а, была вещь, которую ты покупаешь от компании, может быть, страховка станет концепцией, где там ты еще 100 человек делаешь клуб, и там вот, клуб сотни человек, они договариваются там, раз разделять там, а, а, стоимости. Да? То есть… Есть очень много там, вот таких вот разных подходов, где можно там, очень совсем поменять как будто концепцию там, взаимодействия от вот, люди до, э, э, люди, там, до, э, до компании до, до людей или даже люди через компанию до людей до системы, где люди с людьми прямо взаимодействуют. И вот да, будут компании, которые там, помогают делать интерфейсы, которые помогают там, делать рынок более эффективным, но, не, но они, у них нет такая вот контролируемая роль, где они контролируют там все, все взаимодействия. Да, то есть, я думаю, есть, есть там, очень много примеров, там ситуации, где такие вот, вот это, такой парадигмой можно очень много всяких достиг улучшить. Потом как это вот до государство дойдет это я думаю там сначала даже и внутри государства и даже там между государством и и и, эм, и людь, людьми в стране есть даже там есть много возможностей там например убрать посредников там у, увеличить эффективность даже там сделать Испо использовать вот а, такие вот системы, просто там, делать вещи, как там, понизить стоимость по и понизить коррупцию. Я думаю, таких применений тоже есть и немало. Более долгосрочно, конечно, если там, это вот, парадигма децентрализации, хотя в некоторых областях станет очень сильно успешной, тогда вот, можно будет больше думать, там, в каких-то других областях ее можно использовать. Но это пока вот, более долгосрочно. То есть, я думаю, более краткосрочные перспективы в более таких вот чисто технологических районах, то есть, там, называется Например, делать дестрализованную системы, чтобы там сохранять файлы, или делать дестрализованную системы, там соединять человек людей к интернету, или там, держать вот это вот там цифровое, там, и, там руководить там ам делать там там цифровые финансовые системы и подобное, то есть такие вот районы, где все более чисто технологичное, я думаю, там есть больше там краткосрочная перспектива, и потом более долгосрочная, еще одновременно, я думаю, можно еще думать, как прибавлять цифровую технологию плюс там то, что система, которая уже существует в сегодняшнем мире, чтобы там можно было еще делать интересные вещи в в всяких других областях. Да. Так. Да, очка. Виталик, добрый вечер. Спасибо тебе за интересную лекцию. Меня зовут Роман, блокчейн-комьюнити Абиседжи. От меня и от э, такого известного телеграм-канала ⁇ Децентр ⁇ вот пару вопросов. Первый вопрос. А когда эфириум сможет конкурировать по скорости транзакций с платежными системами Visa и MasterCard? Да, это, я думаю, чтобы сразу ответить на этот вопрос, mm -hmm. нужно, я думаю, ждать до... То есть, есть реально две технологии, которые могут до этого дойти. Mm -hmm. Один — это системы, как Lightning Network или на эфириуме, как Riden. Вторая — это сделать шардинг прямо на блокчейне. Mm -hmm. То есть, там первое, я думаю, там будет там альфа-версия выходить, в этом, как я понимаю, в этом году. Второе это займет, займет еще несколько лет. Понял. А вот тогда второй вопрос. А будут ли сторонние разработки типа Raiden Network? Будут, да, уже есть. Понятно. Окей, спасибо большое. Да. Добрый день. Я хотел такой вопрос задать по поводу ICO. Вот возвращаясь там да. два вопроса назад, эм, я слышал, общался, видел много людей, желающих или делающих ICO абсолютно оффлайновых проектов. То есть это какие-то оффлайновые бизнесы, которые никакого отношения не имеют к интернету, более того, ну естественно, они не имеют никакой внутренней экономической э, да. как бы, модели. Угу. И, ну, по сути это просто фандрайзинг, это просто крауд как бы сорсинг, ну, краудфандинг, да. вернее. Да. И эм, ну, то есть понятно, что регуляции там в большинстве стран мира для этого mm -hmm. нету, mm -hmm. но вот в случае, ну, то есть на самом деле интересно там, мнение касательно сети эфириум, насколько как вот ты относишься к подобным проектам, и вообще хорошо ли это, что они происходят как бы в, в защиту, ну, э, на сети эфириум, и э, стоит ли как бы как-то пользователей, э, ну, я, в общем, да, вот как, как ты относишься к... ICO-проектов, которые, по сути, не имеют ни собственной криптовалюты, ни собственной экономической системы, ни какого другого способа выплачивать или там, показывать рост. Да, проблема с такими проектами, это, конечно, я думаю, там, с такими проектами доверять их самое сложное. Да, потому что это там и не есть ли сети, это там просто люди, которые просто хотят собирать деньги, и потом уже там непонятно, для чего они их используют. То есть это… Понятно, что я, я бы сам в, в, в таких вот пока не участвовал, но более, дол, долго, более долгосрочно, я думаю, что там, если концепция ICO будет там успешной, то понятно, что там все разные компании, там, люди, компании захотят уже участвовать, и… Я думаю, что это уже нам как комьюнити уже нужно начинать сильно думать о том, вот, как, какую, как будто, какую там социальную инфраструктуру можно сделать, чтобы можно людям было проще понять, там, какие проекты можно уч лучше участвовать, а какие проекты лучше не участвовать. То есть это, конечно, задача, там, видов решения несколько, но это это думать нужно. Как ты думаешь, когда-нибудь IPO превратятся в ICO? Ну, и я нет. думаю, через какой-то через... два мира все-таки разных. Долгосрочно, я думаю, в каком-то моменте я считаю, что там разница между там компанией, там протоколом, проектом и там всем остальным будет и будет там больше и больше уменьшаться да то есть я думаю через какое-то время там и будет там все будет там то, проекты которые выглядят как компания будут проекты которые выглядят полноценно децентрализованными будут проекты которые выглядят как что-то в середине будет проекты которые выглядят как что-то там две третьих в одну сторону то есть я думаю что там мы то что увидим там все то есть, чтобы конечно это все я думаю, осталось, конечно, много времени до того, как это сможет дойти до такого более мейнстримного рынка. Но это долгосрочно, я думаю, когда уже там э, люди, э, все, все будут готовы начинать там, акции переводить на, блок, на токены на блокчейне, то, конечно, тогда, если акции будут на блокчейне, тогда они на блокчейне будут выпускаться. Но до этого, конечно, времени немало. Вопрос uh -huh. у меня, да. Здравствуй. Uh, исполнение смарт-контрактов внутри блокчейна yeah. и вне блокчейна. А что uh, значит да, исполнение не в блокчейне? Uh, смарт-контракт работает внутри блокчейна. Да. Yeah. Uh, и смарт-контракт работает вне блокчейна. Uh, и только сгружает uh, данные в блоке. А что, можно дать пример? То есть... А, смарт, чтобы ускорить смарт-контракты, да, для того, чтобы они работали, ну, допустим, взаимодействовали станки, мультиагентные системы. А, желательно, чтобы смарт-контракт работал вне блокчейна и туда только загружал данные. То есть блокчейн. Есть блок... Проблема это, что смарт-контракты не просто чтобы система, которая загружает данные, это система, которая верифицирует условия. То есть расчет, который смарт-контракты делают очень часто, это и есть верификация условий. То есть там сделать, увеличить эффективность тем, что там что-то делать не на блокчейне, а потом на блокчейне верифицировать это там в некоторых случаях можно, но в моем опыте в большинстве случаев там нельзя, потому что расчеты это и есть верификация. Исполнение договора, ну примерно, которым там 100 листов возьмем, да, да. юридического договора на смарт-контракте. Да. С, ну, с увеличением да, есть, газ прайса, да, ну, то есть, хочешь то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то то есть, получается... если ты, если ты то есть идея там, что можно делать такие вот виды транзакций, где транзакция об, обычно случается не на блокчейне, но только если между людьми там, есть если либо есть не договор, или там один человек пробует друг другу только тогда транзакции идут на блокчейн, только тогда все на блокчейне верифицируется. То есть mm -hmm. есть такой подход, и в, таком, и, и в таком подходе, на самом деле, там, я, я думаю, он очень перспективный, может сильно стоимость понизить. Mm -hmm. Благодарю. <клышленный> Виталик, а как ты отнесешься к каким-то благотворительным проектам, которые могут быть найсе или поддержишь их? Как, э, каким благотворительным проектом? Вот, я могу сказать, что у нас, допустим, э, испытывает проблему фонд борьбы со СПИДом. Хоть борьбы с чем? Со СПИДом. А, да. угу. Прям реально испытывают очень большие проблемы. Они сейчас да. собирают деньги. Но, к сожалению, у нас в стране очень большая проблема. Во-первых, и с деньгами, и с, угу. с благотворительностью, я так понимаю. Да, то есть я думаю, там использовать блокчейн для благотворительности. ICO, как ICO для благотворительности. Да, ну, я думаю, это интересная и перспективная идея. Ну, то есть ты поддержал бы ее, да? Да. Спасибо. Да. А, дадим слово представителю Digital October. Маша. У нас есть один вопрос от Банка Открытия. Mm -hmm. Алексей Благерев, директор по инновациям, интересуется, как ты относишься к мастер-чейну? То есть я прямо сегодня услышал первый раз услышал детали о проекте. Пока выглядит выглядит интересным, ну, то есть потом ну что посмотрим на следующий год как, как он будет развиваться. Желаю конечно чтобы было успеха, чтобы все хорошо получилось. Ну то есть пока все равно как выглядит в более так, в таком более раннем этапе. Так. Кричи сейчас. Да. Привет, спасибо большое за лекцию. А скажи, пожалуйста, существуют ли проекты вообще не связанные с криптовалютами, деньгами, такие технические, на блокчейне, которые тебе нравятся, вдохновляют тебя? Сейчас проекты, которые что? Ну, которые не имеют дела ни с криптовалютами, ни с деньгами, ни с финансами, а вот чисто какие-то технические. То есть чем я интересуюсь, кроме вс всего блокчейнового и криптографического? То есть сначала там, что там, думаю… Это, ну, в artificial intelligence есть очень многое чего что интересного. Потом это вот, там все эти вот проекты там лечения болезней там и продолжения жизни я считаю там очень важные, очень перспективно. Потом. Нет, я имел в виду именно проекты на блокчейне, а да, но не связанные с криптовалютой а, технической. да, есть... интернет вещей, например, там. да, хорошо. То есть я думаю, там сначала вот это вот цифровая идентичность очень важный, потом это вот что называется цифровая эм, верификация продуктов, потом там логистика, все с этим связано, я считаю там очень важно, потом эм, есть там еще люди думают делать там криптовалютные токены, которые не, не, не, не сделаны как там, финансовые инструменты, даже не сделаны как валюты, но которые там, например, сделаны для игр, или там, либо, там сту, а, всякие там цифровые ассеты внутри игры, или там цифровые игральные карты и все подобное. То есть это тоже интересно. Так. Добрый день, меня зовут Александр. Mm -hmm. Если бы вам сегодня предложили составить, допустим, вы криптоинвестор, mm -hmm. и предложили составить криптопортфель, mm -hmm. какие три криптовалюты, может быть, это неэтичный вопрос. Я, я предполагаю, Zcash, возможно, там был бы, и какие еще две или три, если там нет Zcash. 100% бы. Dogecoin. Нет, честно говоря, я не хочу отвечать. Мне не нравится давать там инвестиционные рекомендации. Хорошо, спасибо. И да. тогда можно второй вопрос? Да. А как вы относитесь к майнингу в целом? И я слышал, что вчера вы сказали, что вы уменьшите выплату майнингом. Да, уменьшим выплату майнингу, потому что мы перейдем от 100% Proof of work на гибридный Proof of Work Proof of stay, как первый этап. Да, то есть понятно, что там, если Часть роли, которая майнинг имеет в безопасности, понижается от сотни до 50%, то там часть награды, которая идет майнером, тоже честно понизит от сотни до 50%. То есть это вот и все. Да? Потом, то есть теоретически, если майнеры, если у тебя есть блокчейн, который только использует майнеры, чтобы давать безопасность, то… Понятно, я считаю, что нужно вот майнера, чтобы что нужно майнерам платить награды. Но если нет, то там есть, есть система как Browsteke, то у них, там всякие, у них там, там всякие другие расчеты, и там, и, и там например, там награда ну, нужно будет пони, пониже, но они там пойдут людям, которые участвуют в профстейке. Да. Да. Виталий, добрый вечер. Насколько я понял, у вас некоммерческая организация, right. которая занимается развитием технологии, и, и при этом у нее есть капитализация, причем речь идет о миллиардах. И, в принципе, для меня это новое явление, потому что я не знаю капитализации Greenpeace, Красного Креста. Я бы Wikipedia. сначала сказал, что есть разница между Ethereum э протоколом и эфириум фондом. Да, то есть эфириум фонд у него там в эфирном протоколе там нет, нет никакой такой специальной роли, которая там описана в протоколе, да? То есть это некоммерческая организация, у которой есть количество денег и которая использует эти деньги, чтобы делать разработку и исследования, чтобы чтобы протокол лучше поддерживать. То есть я думаю, это вот две вещи нужно на такой степени разделить. Спасибо. Раз мы до и будем заканчивать. Давай. Да. Добрый вечер, Италик. Угу. А, вот, э, почему эфир э, в сравнении с тем же биткоином, имея те же способности транзакционные, но в то же время имея гораздо больше юзабилити, так много стартапов используют, да, смарт-контракты, э, токены и так далее, он стоит, ну, если не столько же, то хотя бы примерно э, в этих же категориях? И что нужно сделать, чтобы капитализация повысилась? Как ты считаешь? Mm, ну что, то есть там мы, на самом деле, там мы честно как, как фонд, то есть мы не сильно фокусируемся на том, там, как, эм, как продвигать эфир как валюта, да, то есть наши на самом деле принципы эфирной сети это то, что там… Как, как в биткоине можно сказать, что сеть существует, чтобы поддерживать валюту, а в эфире валюта существует, чтобы поддерживать сеть. То есть, для нас всегда самая важная цель это есть, чтобы, там, ци, чтобы сама эфира эм, э, сеть эфира была максимально используемая для максимально максимального, эм, разных э, количества всяких применений. Да? То есть, там, если там там, для, этого, там, хорошо, для этого будет хорошо использовать эфир, ну вот ну вот отлично, ну, то есть, там, мы, я думаю более, наш подход всегда просто там думать вот сейчас эфириум платформа какие недостатки, там, какие недостатки платформы сейчас для всяких разных а, применений для всяких индустрий как, что мы можем сейчас или там, сегодня завтра сделать чтобы ситуацию для наших пользователей улучшить и вот пусть мы это делаем. Спасибо большое за лекцию. Виталик, такой вопрос. У всей этой истории с блокчейном и герой есть такая темная, можно сказать, сторона, как спекуляция, которая в определенной степени помогла им стать известными да. и, в принципе, привлекла огромное внимание к ним. Многие да. люди не знают, как это функционирует, но они знают, что вложившись в ту или иную валюту, можно, так сказать, mm -hmm. сделать денег. Да. Последние события показали, что курс биткоина по большому счету не коррелирует с какими-то конкретными политическими или даже экономическими изменениями, потому что где-то мы увидели рост, где-то спад, mm -hmm. и стало ясно, что никакой прямой зависимости нету. Да. А... От чего, по твоему, на данный момент зависит курс эфира? Является ли это линейным ростом или он действительно к чему-то привязан? Может быть, он зависит от того, Я какие технологии. Я сам честно будут. согласен, что это там курс этих всех криптовалют, он там частично связан к там, настоящим факторам и технология, и комьюнити, там, и эм инфраструктура и все подобное, но частично зависит просто от там, совсем случайных факторов. То есть там, мне предсказать, там, почему там курс какой-то валюты поднимается, опускается, когда поднимется, даже мне супер сложно. То есть я даже сам даже не пробую такие вещи предсказывать. Так, вот. Угу. Привет. Вопрос такой. Какие перспективы блокчейна в России? Я думаю, что я думаю, перспективы немало. То есть я думаю, что мне, что мне нравится здесь, это а что сначала а то, там, в России всегда там есть очень сильная математическая IT-культура, там, IT там программистов хороших немало. Потом этот правительство, я заметил, что там, за, за прошлый год стало там, больше и больше технологий поддерживать и больше думать, там, как технологии внутри применять. Но там, конечно, с другой стороны, понятно, что там много инфраструк... там инфраструктуры в России сейчас там, и есть, там, что-то там старое, отходит от, от других мест. То есть там, например, чтобы там от взаимодействовать с банком, там есть очень много всяких бумажных форм, там в правительстве все то же самое. То есть там, я думаю, может быть, там интересная ситуация, что там с одной стороны есть вот вся, все вот эти вот системы, которые уже существуют, и с другой стороны вот есть группа людей, которые уже понимают и сильно хотят использовать технологию, чтобы все сделать гораздо лучше. Ну то есть там, что если там люди, которые хотят сделать, использовать технологию, сделать все гораздо лучше, там, если, если им получится, то я, ду, я думаю, будет очень, будет очень хорошо и успехов очень много. Ну, то есть сейчас я вижу, что потенциала для там эм, адопции и в бизнесах, и в там, хотя бы некоторых государственных органах и там в маленьких компаниях то, точно есть, да? ну, то есть, Но чтобы там, и вот, Эта возможность стала реальностью, а для этого нужно просто работать. Ну и... Давайте закончим этой мистичной ноте. Да. А -а -а. В данный момент времени набирается группа в Telegram-канал под названием Pumping. Группа создается для пампа криптовалют, то есть быстрого заработка на резком росте стоимости определенной заранее выбранной криптовалюты подробности проекта вы узнаете в самом Телеграм-канале. Также здесь бесплатно даются сигналы на покупку и продажу криптовалюты, взятые из VIP-каналов. На сегодняшний день этот Телеграм-канал для пампа криптовалюты является тем способом, при помощи которого действительно можно неплохо заработать, так как участники канала работают как одна команда. Проект многообещающий, сама идея интересная, мощная команда. Количество участников со временем будет ограничено, успевайте вступить в группу, так как в дальнейшем группа будет закрытая. Ссылка указана внизу в описании. На сегодня у меня все, не забываем подписаться на канал. Кому понравилось видео ставим палец вверх и до новых встреч!